Всем привет! Продолжаем разбирать советы по эффективному использованию C ⁇ И сегодня у нас первый совет, то есть по C ⁇ еще не закончены, их еще много. Но параллельно в этом разделе можно еще разбирать советы по эффективному использованию STL. STL я еще не разбирал, ну как бы уроки не делал, но я постепенно их буду делать. Тем много, все нужно по чуть-чуть разбирать. Итак, совет. Совет от того же небезызвестного Скота Мейерса. И совет говорит следующее. Вызывайте empty вместо сравнения size с нулем. Для того, чтобы проверить, пустой список или нет, вот, к примеру, LA, есть функция size. Можно вот так вот проверить. Size равно нулю. Если size равен нулю, значит список пуст. Not use. Не использовать. Вот вместо этого лучше использовать вот такую функцию. La empty. У каждого контейнера есть функция size и функция empty. Вот если пустой, то то там что-то делай. В чем же разница? В чем же может быть разница? Разница это может когда-то проявиться. Повторяю, я уже повторял это в каком-то видео, для а, отдельного разработчика а, это все вряд ли когда-то, а, вряд ли он столкнется с проблемами, но работая в команде, разрабатывая какие-то а, Хотя нет, хотя если отдельный разработчик разрабатывает какие-то библиотеки, которые он потом продает или кому-то поставляет, то вероятность того, что он может получить проблемы, вероятность того, что получит проблемы, высокая. Так как язык C++ кроссплатформенный, и если вы еще не знали, то реализация STL, разные могут отличаться. То есть э, платформ много, э, и для каждой платформы, для каждой операционной системы реализация STL, стандартной библиотеки, может э, отличаться. Поэтому... В чем разница между использованием функции size и функции empty? Ну, я вот такой коротенький пример приведу. У Скотта Мейерса он чуть-чуть побольше, но я коротенький. Что такое функция splice? Splice это функция врезка, то есть мы врезаемся. Вот у нас есть список, к примеру, A, он уже заполнен. И есть список LB, он уже ну пустой. Вызываю функцию splice, я указываю на, с какой позиции, и что нужно врезать? В данном случае, в начало списка LB, я врезаю список LA. То есть, в данном случае, как бы весь список перемещаю в начало. Так вот, в чем проблема? Функция empty, вот, функция empty для всех стандартных контейнеров выполняется с постоянной сложностью. А вот функция size в некоторых, подчеркиваю, в некоторых, не во всех, а в некоторых реализациях требует линейных затрат времени. И вот как раз вот эта функция врезки на, на использовании врезки это может где-то сыграть. Ну и не только на врезке. Как это может сыграть? Ну давайте подумаем. К примеру, есть задача реализовать этот список. И не просто контейнер, а стандартный контейнер. И уже известно, что этот класс будет очень широко использоваться. Соответственно, реализация должна быть как можно более эффективной, так как это язык C++. И операция определения количества элементов в списке будет часто использоваться клиентами. Поэтому как бы, нам хотелось бы, чтобы операция size работала с постоянной сложностью. Соответственно нужно спроектировать список, вот этот лист, таким образом, чтобы он знал количество содержащихся в нем элементов. Вот так вот. Ну, к примеру, вот такая вот задача. Но здесь небольшая такая проблемка, так как из всех стандартных контейнеров только список позволяет осуществлять врезку без копирования данных. Мы знаем, я надеюсь вы знаете, что такое список это у нас элементы и есть указатели на следующий В случае односвязного списка есть это двусвязный список указатель на следующий предыдущий и соответственно просто идет подмена указателей. то есть эта операция в врезки она не должна зависеть от количества элементов то есть эта операция пост постоянно то есть Операция вставки постоянно, операция удаления постоянно, то есть для списков. Соответственно, контейнер очень высокоэффективный в плане вставки, удалений, врезки элементов. Вне зависимости от того, сколько мы элементов там вставляем, удаляем. Вот. И это известно, да, заказчик будет использовать ваш список и нужно сделать его максимально эффективным. Так вот, в чем же проблема? Вот здесь возникает дилемма, если нам нужно подсчитывать количество элементов. В этом случае, в этом случае эта функция splice работает, она получает указатель, куда надо вставить и получает непосредственно какой-то список. У этого списка она может узнать начало и конец, то есть указатель на начало указатель на конец. Соответственно, вот сюда, в этот указатель, она записывает указатель как бы начало этого списка. Дальше узнает, запоминает указатель вот здесь же предыдущий, у begina есть next. Вот, и в этот next записывает там конец этого списка. Ну, короче, если вы смотрели или знаете, что такое список, то вы должны уже здесь понимать, да, что операция, будь тут хоть тысяча элементов, происходит за константное время. И теперь тут в чем дилемма. Все-таки же нужно подсчитать количество элементов. А чтобы их посчитать, нужно что? Нужно эти элементы перебрать. То есть в любом случае, даже вставляя, там, инициализируя вот этот список, нужно эти количества подсчитать. Либо вот здесь для этого списка. Соответственно, нужно пересчитать. А если нужно пересчитать, вычислить количество, то операция уже э, имеет некую сложность. Уже выполняется не за константное время. Потому что, э, врезая два элемента, это одно количество операций врезает 2 миллиона элементов это совсем другое количество операций соответственно и другое время поэтому поэтому э, э, поэтому что поэтому в разных реализациях списков э, вот это вот как раз проблема решается разными способами то есть в одной реализации нам нужно знать размер и тогда э, жертвуется э, время на вычисление, да, ну, используются различные ухищрения, алгоритмы, возможно, там, чтобы знать всегда точное количество элементов. Э, в других реализациях э, вычисление э, при э, врезке элементов не происходит, соответственно, такие списки более эффективно работают по времени, когда врезают элементы, вставляют. Вот так вот. Uh, поэтому поэтому uh, если uh, клиенты будут использовать функцию size uh, в тех реализациях списков которых uh, при вызове сайт будет вычисляться размер списка то есть в данном случае конечно же при вставке uh, uh, в эффективной реализации размер вычисляться не будет размер будет вычисляться только при первом uh, обращений и если размер списка изменялся соответственно тогда будет происходить вычисление вот соответственно в тех реализациях в которых важно знать ну, в которых происходит пересчет элементов пересчет элементов мы можем немного понизить производительность но ну, если мы будем использовать до да, функции size но если же использовать функцию empty Никто ничем не рискует. Функция Empty просто э, всегда знает, без лишних затрат в, по времени и вычислений, всегда знает, пустой список или нет. Поэтому предпочитайте использованию функции Empty для различных э, контейнеров. То есть для различных контейнеров есть такая функция. И Привыкайте к ней и используйте ее вместо вот такого вот а, сравнения. Потому что те, кто работал со стоялем, иногда видят как бы а, функции однотипные. К примеру, для строк есть функция size и функция length. Вот. И функция empty тоже есть. И как бы казалось бы size и length вроде бы как бы и одинаковые, но для различных реализаций все-таки могут быть какие-то различия. А дьявол, как говорят, кроется в деталях. Поэтому подытожим. Для того, чтобы узнать а, пустой контейнер, вне зависимости от вектор, а, дерево или еще что-нибудь, используйте функцию empty. Не используйте вот такую вот функцию. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. И не забываем, что в описании к каждому видео есть ссылка на список всех видеороликов по темам. Всем пока, до новых встреч.